Добро пожаловать в Network Marketing Pro. Меня зовут Эрик Вори, И на этой неделе я хочу поговорить с вами о прошлом. Прошлое не является той темой, о которой многие люди хотят говорить, но оно оказывает огромное влияние на ваше будущее. Фолкнер писал, «Прошлое не умерло и не прошло». И что он имел в виду, так это то, что оно продолжает жить. Все наши истории живы и оказывают влияние на наше будущее. И поскольку я становлюсь старше, возможно, я становлюсь немного опытнее. Я понимаю, насколько прошлое влияет на наше будущее. Как мы думаем о прошлом влияет на наше будущее. Наше отношение к прошлому. Значение, которое мы придаем тому, что произошло в нашей жизни, позволит нам либо двигаться вперед, либо будет удерживать нас там, где мы есть. Я вижу так много людей, которые оказались в ловушке своего прошлого. Они проживают одну и ту же историю снова и снова. Они не могут двигаться вперед. Они рассматривают прошлое как нечто, где они стали жертвой. Они были жертвой некоторых обстоятельств, и они проигрывают это снова и снова. Или смотрят на свои неудачи и теряют чувство собственного достоинства. Вместо того, чтобы осознать важность полученного опыта на этих ошибках, они начинают думать, что они недостаточно хороши, не способны, не заслуживают внимания, и они придают важность тому прошлому, которое причиняет боль и разрушает те шаги, которые они могут сделать для своего будущего. Видите? То, как мы относимся к своему прошлому, имеет огромное значение. Джим Рон помог мне с этим в начале моей карьеры. Он сказал, как ты относишься к опыту, через который ты прошел, и то, какое значение ты этому придаешь, будет оказывать огромное влияние на то, что ты будешь делать в будущем. Потому что для себя я видел свои проблемы. Ну вот, к примеру, когда я начал заниматься сетевым маркетингом, перед этим я работал на 18 разных работах. 18 работ перед тем, как я начал сетевой маркетинг. Что такая история могла рассказать обо мне? Что я ничего не закончил. Что я начинаю, потом меня отвлекают, и я ничего не доделываю. Что я не готов делать необходимую работу, чтобы быть успешным. Что я не готов стать лучше и пройти эту работу начального уровня. Что я не готов быть достаточно дисциплинированным, чтобы добиться успеха в жизни. Вот что говорили обо мне эти 18 рабочих мест. И в начале карьеры сетевого маркетинга я жил этим прошлым, и то огромное количество неуверенности в себе склоняло меня повторить этот же путь. Поэтому мне пришлось изменить значение опыта, который я получил ранее, оглядываясь на эти 18 работ. Эти 18 работ были мне необходимы для того, чтобы найти свою страсть. Если бы я стал выдающимся и потрясающим работником на одной из этих работ, возможно, я никогда бы не нашел того, что позволило мне жить полной жизнью в профессии сетевого маркетинга. Эти «неудачи» в кавычках были необходимы, чтобы открыть мой разум для возможностей, которые сетевой маркетинг может предоставить для меня, моей семьи и для моего будущего. Видите, как только я изменил смысл, который я применял к опыту, у меня появилось топливо для того, чтобы двигаться вперед к своему будущему. Если бы я смотрел на это, как на повторяющуюся картинку, я ничего не закончил, у меня никогда не было денег, я никогда ничего не делаю. Это похоже на мой опыт в школе. Я едва мог учиться в школе. Моя средняя оценка была минус С, много оценок D и несколько F. Что мой опыт прошлого в школе мог рассказать мне о моем будущем. Я пошел на первый семестр в колледж и бросил учебу. Что такое прошлое говорило мне о моем будущем? И если бы я не применил к этому правильное значение отношения, я бы застрял там и прокручивал эту картинку снова и снова. И некоторые из вас застряли, некоторые из вас застряли с тем смыслом и отношением, которые вы применяете к прошлому в своей жизни. Даже если вы некоторое время занимались сетевым маркетингом, ваше прошлое в сетевом маркетинге может повлиять на ваше будущее. Вы можете говорить, знаешь, я никогда не смогу добиться дуплицирования. И вы говорите это снова и снова. Такое убеждение вам не поможет.